Я вот не знаю как назвать это Вот эту вот горку С помпой открыли Несколько лет там назад Сколько уже? Два-три года там назад Вбухали сюда Очень много денег Но она сейчас мертвая Когда ее строили Говорили, что и летом будут кататься Дети Ну и уж тем более зимой Соорудили эту горку там вот где испокон веков в ноябрьске дети, ну, в общем, катались на ватрушках, на санках, на небольших лыжах. Такая нормальная была горка. Но даже вот не вот это вот интересно, то, что ее убили фактически, фактически вот за столько миллионов рублей, не знаю сюда, сколько вбухали. Вот Интересно то, что рядом с этой вот огромной конструкцией люди воздвигли, угадайте что, малюсенькую горку, бесплатно. Тут вот следы есть, что катались дети, может быть на буранах. Обратите внимание рядом с этим забором это вот э, просто яркий пример как бестолково транжирят народные деньги мы делали ролик как-то как коммунальщики, как местная администрация воевала с любителями Гора э кататься вот с этой вот горки. Ее много раз заваливали в свое время с угробами, чтобы не могли кататься дети. В итоге просто огородили. Что, в общем-то, закономерно для нашего государства все огораживать, все запрещать. Но, тем не менее... Как говорится, чему быть, того не именовать. Рядом с этой мертвой, огромной, дорогущей горкой возникла живая, маленькая, может быть, для кого-то опасная тропинка, по которой катается, ну, как я предполагаю, катаются на Буран.